Ничего неожиданного нет. Это поездка запланированная, и, и срочного ничего нет. Но повод, конечно, был. Прошло чуть больше года с того дня, когда шестая рота Псковского десанта приняла неравный бой на одной из вершин, на одной из высоток в Чечне с бандитами. Я без всякого преувеличения считаю, что это уникальный случай, уникальный пример самоотверженности, исполнения своего служебно-воинского долга и героизма, без всякого преувеличения, в истории нашей страны. И мне очень хотелось побывать именно на этом месте, отдать дань памяти нашим солдатам. И, как вы знаете... Недалеко расположена одна из частей, там военнослужащие несут службу на постоянной основе. Я и с ними встретился, и вместе мы открыли небольшой скромный памятник в честь наших солдат, в честь псковских десантников. Это первое. Кроме этого, нужно было самому лично убедиться в том, как решена задача расквартирования Основного подразделения, которое остается в Чечне на постоянной основе, это 42-я дивизия. Известно, что частично осуществляется вывод вооруженных формирований, вооруженных сил из э, Чечни. Но, но я уже говорил об этом, хочу еще раз повторить. Россия будет иметь там столько вооруженных сил, сколько ей нужно, в зависимости от складывающейся обстановки. Часть из них, из этих вооруженных сил... Расквартировывается там на постоянной основе. И ядром этих вооруженных сил, этих вооруженных формирований будет 42-я дивизия. Мы помним, в каких условиях приходилось выполнять свой служебный долг нашим военнослужащим в 1995 году. Помним, как с болью в сердце мы говорили о том, что они не имеют самого необходимого, в каких условиях им приходится жить. Должен сказать, что я удовлетворен тем, что увидел. И хочется выразить слова благодарности и руководству э, генерального штаба, и бывшему министру обороны Евгеньевичу Сергееву. 42-я дивизия полностью укомплектована, и, э, и условия созданы очень хорошие, на мой взгляд, для несения службы. Ну и, наконец, одна из основных составляющих поездки, это встреча э, с главой администрации с Ахмадом Кадыровым и э, он меня об этом давно просил встреча с главами районных администрации Чеченской Республики это была очень полезная беседа очень откровенная я специально сделал ее в формате э, совместно э, с военными руководителями говорили очень заинтересованно, эмоционально подчас, но, но сознанием сознанием дела. И для меня самого это было, была очень полезная информация, и для всех тех, кто меня сопровождал в этой поездке, для руководителей различных министерств и ведомств, в том числе и экономического блока правительства. На мой взгляд, в этой, части, в этой части одной из основных задач сегодня является наладить хорошее продуктивное взаимодействие между силовой составляющей, между руководителями силовых ведомств и местным уровнем управления. Мы, конечно, не решим там основных задач, не решим задач восстановления республики в полном объеме, без опора на местное население. Это очевидный факт, и сейчас мы подошли к такому рубежу, когда нам нужно и хозяйство восстанавливать, и порядок наводить, опираясь на местное население. Поэтому федеральные органы власти и управления, федеральные, федеральные службы специальные и вооруженные силы больше и больше должны взаимодействовать с местными руководителями, с местным населением – и постепенно по мере создания условий наращивать возможности правоохранительных органов в самой Чеченской Республики. Я думаю, что понимание такое есть. Хочу подчеркнуть, чтобы здесь не было тоже никаких спекуляций на эту тему. Это будет происходить еще раз хочу подчеркнуть поэтапно и по мере создания необходимых условий. Но двигаться в этом направлении мы будем обязательно уверен, что на, на этом пути и, и только на этом пути нас может ожидать успех в разрешении всех проблем, которые мы там до сих пор еще имеем. Вот таким образом. Да, ну и, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех христиан России с приближающимся праздником Святой Пасхи. Я говорю всех христиан, потому что в этом году православная Пасха и католическая совпали. Православные и католики это та часть христианского населения, которую можно назвать основной частью христианского мира России. У них большой праздник, у всех у нас большой праздник. И я от всего сердца Поздравляю с этим. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.